Всем привет! Вы на канале Я, Оля. Всем привет-привет, ребята! Вы на канале Я, Оля и Ирина Степная. Это одно и то же название. И сегодня мы купили очень необычный шарик. Да, Оль? Да! Он классный! Смотрите, мы делали распаковку шаров Лол и увидели еще, что есть и вот такая вот интересная серия. Так что сейчас мы откроем этот чупачу вместе с вами. Да, Оля? Я хочу. Давай я. я буду, потому что это непонятно как... Ого, смотри, какой чупачук чуп Смотрите Вау. Все выскакивает, потому что Все очень больше Сейчас мы все Тут откроем. Мы такой шаричек, да? И да. сейчас мы это все откроем И посмотрим, что у нас внутри Так Здесь бумажка у тебя, Оль? Да Давай А у меня вот такой меня вот Розовенький mm -hmm. пакетик у меня наклейки есть, наклейки у меня есть даже и упаковки шага, которые надо, смотрите, какие наклеечки. Вот. Угу. Оля, смотри, тут какой зверь. Ой, Оля, смотри, у него глаза вылезают. Да мне. Так, у -у -у. что тут еще есть, Оль? Так. Какая... так, это у нас веревочка какая-то попалась. Вот такой зайчик, брелочек, смотрите, маленький. Давай, Оль, по-моему, я посмотрю, что здесь написано. Дай. Сейчас посмотрим. В общем, это нужно собирать коллекцию различных зверьков. Вот такая вот интересная бумажка. И нам что попалось? У нас попался зайка и зеречек. Это, наверное, для него еще какая-то подставка. Нет, это, наверное, вот так, Оль, смотри. Вот так. Да. А что еще здесь было? Наклеечки. Наклеечки, да? Здесь наклеечки такие были. Красивые какие, Оль. Угу. Это, наверное, серый такой. <laughs> да, это типа вот так, смотри. Вот так. Это и попались серый. вот такие вот на там в этом яичке. Зайчик, брелочек. вот такой вот интересный зверек. Если кто знает, как это называется, напишите нам. Вылезают глаза. Я его бантин залупать. Да, сейчас мы эти наклеечки с солей наклеим на нашу вазу, да, Оль? Да. Ребят, вот такую вот интересное мы нашли яичко. Если вы хотите еще подобные видео, чтобы мы находили какие-то интересные игрушки, то обязательно пишите нам в комментариях и ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока!